Как начать зарабатывать в блокчейн Partners Pro без вложений? Нет ничего проще, чем активировать Airdrop Bot сервиса прямо в Telegram. С помощью Airdrop Bot вы сможете выполнять элементарные задания, не требующие много вашего времени, и получать за это вознаграждение в долларах США и токенах BPC. Зарабатывать до 25% от вознаграждения за аналогичную деятельность людей, с которыми поделились своей реферальной ссылкой по партнерской программе. Рекомендовать возможности Blockchain Partners Pro людям по всему миру, невзирая на языковые барьеры через Telegram. Напоминаем, что на имеющиеся у вас токены BPC ежедневно начисляется до 5% от всего оборота сервиса Blockchain Partners Pro, поэтому их обладатели счастливые люди. Активируйте AirDrop бота, выполняйте задания, получите токены BPC и поделитесь своей реферальной ссылкой с друзьями прямо сейчас!